Вы слышали знаменитую историю о Муле на Средине? Мула скопил денег на новую рубашку и, дрожа от радости, пришел к портному. Портной снял с него мерку и сказал, «Возвращайся через неделю, и если будет на то воля Аллаха, твоя рубашка будет готова». Неделю Мула сдерживал нетерпение и в указанный срок пришел наконец за рубашкой. Портной сказал, вышла задержка, но если будет на то воля Аллаха, твоя рубашка будет готова завтра. На следующий день на вернулся. Извини, сказал портной, но рубашка еще не совсем закончена. Приходи завтра, и если будет на то воля Аллаха, она будет готова. А сколько времени потребуется, спросил в раздражении на средин, если ты оставишь Аллаха в покое? Лучше всего будет оставить Бога в покое. Обычно, когда мы чего-то не знаем, мы говорим, Бог знает, чтобы скрыть тот факт, что мы сами не знаем, мы говорим, что знает Бог. Лучше сказать, не знаю, потому что когда вы говорите Бог знает, невежество притворяется знанием, что очень опасно.